Добрый день, меня зовут Ольга, я менеджер Днепропетровского филиала агентства ПЭЛО. Сегодня я хотела бы с вами коротко поделиться о странах, в которые мы набираем официантов. Итак, первое. Болгария. Болгария, зарплата от 300 евро. 8 часов рабочий график, проживание и питание бесплатно. Также можно брать дополнительные часы и трансфер с Одессы Киева также бесплатно. Словакия. Проживание бесплатно, питание бесплатно, зарплата около 850 евро плюс чай. Клиенты подаются у нас на ВНЖ. Франция. Франция зарплата около 570 евро плюс премии, плюс чай. Проживание питание бесплатно, но важно знать, чтобы вы знали английский или французский на уровне b 1 Португалия. Зарплата около 750 евро, плюс чай, плюс премии. Проживание и питание бесплатно, но знание английского или португальского также на высоком уровне. И Польша. Зарплата от 11 злотых дают большое количество рабочих часов, проживание и питание, как правило, тоже на бесплатной основе. Также у нас были наборы на Хорватию и Грецию, но, к сожалению, в этом году они уже закрыты. В принципе, ну вот и все. Для получения более детальной информации свяжитесь с вашим менеджером, а также смотрите на наш официальный сайт и страничку Инстаграма. Пока!